Всем привет, дорогие друзья, это канал Тайна и НЛО и мы сегодня раскроем современный этап раскрытия. Оказывается, еще в 2017 году стало известно, что Пентагон расследовал серию необъяснимых вторжений в военно-воздушном пространстве. Включая таинственные НЛО, снятые на видео и преследующие корабли ВМС США, представители Министерства обороны подтвердили подлинность этих наблюдений. Документы уже признаны ЦРУ и подтверждают эту реальность и демонстрируют постоянную модель вторжения, в том числе на военные объекты, которые, согласно документально, свидетельство длилось годами. Это привело к тому, что законодатели и Сенатского комитета по разведке дали военным и правительственным спецслужбам 180 дней для подготовки рассекреченного отчета по НЛО, которые должны быть опубликованы в июле этого года, но не позднее 25 числа. Президент Байден лично и пресс-секретарь Белого дома это подтвердили. Управление директора национальной разведки и активно работает над отчетом об НЛО. Усилия в поддержанных необычных форматах о НЛО становится реальностью. Мы очень серьезно относимся к сообщениям о вторжении на нашу авиабазу. Любых индивицированных или неопознанных самолетов, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Отвечая на вопрос о сообщении о воздушных явлениях в воздушном пространстве США, конечно, президент поддерживает ODHI составление отчета. На вопрос, возьмет ли Белый дом на себя обязательство раскрытия результата отчета в белом объеме. Псаки указала на управление национальной разведки где ведущие расследования идут по сей день. Что касается раскрытия информации, это будет их дело, сказала она. Но раскрытие любой информации об НЛО означает раскрытие информации об пришельцах или извлечение исторических данных которые не входят в компетенцию национальной разведки. Поэтому про НЛО информация будет закрыта. Включая историю Вселенной и многолетнее сотрудничество с инопланетянами, совместные экспедиции подземных баз, клонирование людей, освоение космических технологий и вооружения, видимо, придется закрыть. Параллельно в США в течение ближайших двух недель мы исследуем этот вопрос. До крайней даты представления отчета 25 июня будет 10 сообщений. Пот... Теперь самое страшное, что есть у них доказательства повсюду. Первое это всемирных религиозных и мифологических отчетов, обычно описывающие древние встречи с продвинутыми существами аномальные археологические памятники и артефакты, свидетельствующие об использовании в прошлом периодовых технологий. Более 100 лет наблюдения очевидцев за НЛО. Но что самое страшное, правительственные документы, информаторы, подтверждающие существование ИП, то есть инопланетян. 6. Тысячи случаев похищения с участием нескольких свидетелей. Сотни научных исследований, в том числе, доступны в, соц... в СОПОС. То есть, это необычная группа людей, которые ищут НЛО. Я не убеждаю, а информирую в этом кодексе признание правительства США существование НЛО монументально и интенсивно который до сих пор был публично признан, это верхушка айсберга. Скептики, как правильно, невежественны и их малоинформированные, и отказываются исследовать все доказательства, закрывают глаза и заявления, что не видят никаких доказательств существования инопланетян. По правде говоря, незнание никогда не доказывает обратно. То, что твоя голова задрана, это не значит, что Солнце не светит. Но минимум 100 американских разведчиков и работников в президентском администрации уже несколько месяцев работает над докладом об НЛО. Привлечение Конгресс с сменами и 10 экспертов может быть полученным ожидаемым раскрытием всей человеческой и галактической истории. политикой. Так они называют новой войной. Но суть в том, что это только начало. Такое Majestic 12. Majestic 12 гипотеза уфологов о существовании секретной группы, состоящей из 12 чиновников США. Занимающихся координацией изучения НЛО. Они известны только из документов сомнительного происхождения, датированных еще 47 году. Году. Якобы просочившийся в общественные массы с неофициальным разрешением, Majestica 12 является одним из компонентов теории всемирного заговора и уфологической доктрины. Да, мне кажется, что это все реальность, но того, что мы с вами живем в какой-то необычной аномальной планете, то Земля нас предает. И поэтому американские спецслужбы знают про то, что скрывается на земле. Когда это все произойдет, вы узнаете самые первые. Но что произойдет и как мы будем гадать. Ну а с вами был Тайна НЛО. И я с вами буду продолжать такие необычные видеосюжеты.